Если вы нахмурясь, Выйдите из дома, Если вам не в радость Новичный денёк, Пусть вам улыбнётся, Как своей знакомой, С вами вовсе незнакомый, Встречный паренёк. И улыбка, Без сомнения, И рук коснётся глаз, И хорошее настроение, Покинет больше вас, если вас любимый, вдруг посторон случай, Часто тот, кто любит, за зря Вы в глаза друг другу поглядите лучше, лучше всяких слов порой взгляды говорят, И улыбка без сомнения вдруг коснется ваши глаз. И хорошее настроение не покинет больше вас. Если кто-то другом был несчастье брошен, И поступок это сердце вам пролик, Помните, как много есть людей хороших, Их у нас гораздо больше, Помните. про Проснется глаз, и хорошее настроение не покинет больше вас. И улыбка без сомнения вдруг поднесет ваши глаза, и хорошее настроение не погинет.